тот момент, когда вы внутри себя приняли решение изменить свою жизнь в какую-то сторону, жизнь дает вам аванс. Но если вы взяли этот аванс и передумали изменять свою жизнь, то жизнь потом очень жестко начинает за этот аванс у вас забирать. Это может быть открывшаяся сделка, это может быть сумма, это может быть какой-то возникший в вашей жизни человек. Это могут быть случайно, там внезапно, самым невероятным образом налаженные отношения. И вы или этот аванс и такие а ну ладно я тогда не буду например самый простой пример я много работаю с собственниками с которыми мы начинаем обсуждать тему денег философию денег законы денег и один из законов это безусловно благотворительность ну вот да там когда ты назначаешь себе что вот когда у меня будут деньги я буду давать благотворительность сколько и по сути у каждого из нас есть выбор ну хорошо дай один процент отдай три пять десять сколько ты готов Тогда, давайте так, <свист> мы не можем без экзорцизма, и, и эзотерики, еще там еще комочками у нас вываливается. Небесная канцелярия говорит, о, классно, этот собрался давать благотворительность. Сколько процентов? Три процента. Нужно, чтобы он помог вот этим, он как раз рядом. Давайте дадим ему денег, чтобы он от этих денег мог отдать 3 процента и помочь этим рядом. Понимаете, да, философию? И вдруг вам прикатывает какая-то сделка, либо выигрыш в лотерею, либо еще что-то. Вы берете эти деньги и говорите, так, сейчас пока не до благотворительности, ну, пока вообще не до этого, мне тут самому ни на что не хватает. Но вам дали, потому что вы заявили о каком-то намерении. И после того, как вы это намерение не выполнили, то есть мы, по сути, нарушили договоренность, у вас не только забирается эта сумма, но еще и начинаете проценты туда отчислять с большим энтузиазмом. Итак, дается нам э, вот эта часть души, открывается что-то в нашей жизни, там, бессознательного, подсознательного, мы вдруг получаем какой-то шанс, что-то решается, и дальше у каждого из нас выбор. Либо мы продолжаем следовать выбранному пути, оставляя эту часть души себе, либо мы не оставляем ее.